Фрагмент 5 решения задачи пятой по динамике. Мы приступаем к определению силы V2, ну, точнее, проекции силы на ось X. То есть определяем вот эту величину, поскольку у нас движение все проходит по одной прямой. Что мы делаем? Мы составляем тот же самый закон изменения импульса материальной точки для второго диапазона времени. То есть изменение импульса равно сумме импульсов сил. Изменение импульса материальной точки равно сумме всех импульсов сил, действующих на эту точку за этот промежуток времени. Мы уже выписывали этот закон, только сейчас мы его выпишем опять каким образом? МВ2 минус мв 1 для других моментов времени. Далее, что здесь будет? Здесь будет 4 импульса, то есть s силы p2, 4, точнее, проекции импульса на оси x, плюс s, значит, g2, плюс, SM2, плюс s m2, плюс С силы трения на втором промежутке времени. Это значение у нас вычислено геометрическим способом. Вот на этом графике. Это вот эта площадь. Мы еще споткнулись вот здесь в вычислениях. Это плюс 1375 ньютон. То есть, это значение у нас есть. Остается вычислить... Вот... Но это значение у нас тоже есть. Я говорю, оно для всех рассматриваемых у нас промежуток времени равно нулю. То есть, осталось вычислить вот эти два значения. Но для них формула мы тоже уже... Знаем, вот эта формула для силы тяжести. Вот она. Только будем менять верхний и нижний предел интегрирования. Вот здесь. И вот то же самое для силы трения. Ну, вот в этой формуле сразу использовать. Только опять будем менять что? Пределы интегрирования. То есть сила, импульс силы на втором диапазоне равен Значит, от Т1 до Т2, значит, чему он у нас равен? Значит, минус МЖ синус альфа на ДТ. Или, вынося вот эти постоянные за знак интегрирования Т1, Т2, ДТ, это будет просто минус mg синус альфа t2 минус t1 соответственно давайте уже сразу и вычислим равняется минус 40 умножить на 10 умножить на 1 ну, зачем сразу мы там сокращали на m давайте так и оставим пока что да и чтобы лишние если не выполнять. Значит, импульс силы трения на втором промежутке. Ну, давайте там эта формула выведена. Можете посмотреть, я забыл, в третьей или в четвертой части. И во второй. От Т1 до t 2 вот, Единственное, поменяем, до да, пределы интегрирования. Это будет минус Fmg косинус альфа t 2 минус Т1. Подставляя сюда эти величины, что получим? МВ2 минус МВ1 равняется СП2 минус МЖ синус альфа на Т2 минус Т1 минус f ФМЖ косинус альфа на Т2 минус Т1. Сокращаем вот это на М. Здесь только добавим в качестве... Делительно. И что получим? Получим окончательное уравнение. То есть v2 будет равняться v1 плюс что? sp2 на m минус g синус альфа. Давайте так делаем. Плюс fg косинус альфа умножить на t2 минус t1. И подставляя данные наши. В1. Ну Вот здесь вот начинается у нас разнобой. Разнобой прям начинается по полной. Потому что у нас уже здесь ошибка, которую мы не выяснили. Расхождение со авторами. Ну давайте мы сделаем на всякий здесь тоже два варианта. То есть здесь делаем 1.77 прибавим. А здесь прибавим 2.10. Там у нас... Семерка получалась сколько бесконечной вроде? Да, давайте 1,78. Прибавим уж раз, мы округляем до второго знака. Вот так уже Плюс, значит, сколько там? 1375 делить на 40. Минус, Это у нас что будет? 10 умножить на 1 вторую. Плюс 0,1 умножить на 10 умножить на косинус 30, это 0,866. Умножить на 8 минус 3. Итого это будет равняться. Давайте эти два варианта выпишем. 2 и 10 плюс ну где наш калькулятор 1300 1375 делить на 40 равняется 34 375 34 целых 375 тысячных минус Здесь у меня что происходит? 5 плюс 0,866 умножить на 5. То есть мы вычитаем 5 умножить на 5. 866 это равняется 29 и 33 минус 29 и Итого, вот это из этого вычтем и получим что у нас 1,78. Здесь 2,10. Здесь у нас будет плюс. Давайте, давайте знаки обратим, и потом еще раз их поменяем. Это будет что? 34,375. Это равняется 5,045. Плюс 5,045. Равняется. Ну, соответственно, если здесь мы прибавим 2,10, это будет 7,145. Здесь 5,045. Давайте. Значит, минус 1,78. Равняется плюс. Меняем. 6,825. 6,825. Ну, вот. У нас такие получились значения. Давайте сравнюсь. V3. Вот это здорово. Мы все дальше и дальше где-то уходим. 7,145. А даже по значениям 7. Давайте я опять выделю это зеленым. 7. У Яблонского 7. И 68 я смотрю от метров в секунду. Вот я покажу решение. v 1 Видите? 2.10. Где мы ошиблись. Вот пошла эта проверка. Вот пошел второй диапазон времени. Вот уравнение. Уравнение у нас составлено абсолютно одинаково. То есть плюс... Плюс и 2 со знаком минус. То есть вот наше уравнение. Плюс, плюс и вот 2 слагаемых со знаком минус. Множители g синус альфа, fg cos косинус альфа. Вот они у нас g синус альфа, fg cos альфа. И вот значение. Вычисления, которые мы проводили только что. Но мы сейчас, конечно же, их проверим. Но вот примечание, кстати говоря, почему по идее... Вот если вы прочтете это примечание, то есть нужно убедиться в том же, что мы делаем. но вот примечание выше, то есть какое мы сделали отступление. Не меняет ли сила трения своего направления. Но здесь это позволяет сразу сказать, что не проводить этого вычисления. Почему? Потому что уже к этому к концу первого момента скорость положительная, Напоминаю, к концу первого момента скорость у нас была положительная. неважно какое значение вот, из этих двух, но она была положительная. неважно какие оба значения, они положительные. И утверждается, что к этому моменту значение силы было 250, а значение... Подождите, Подождите 250. Ну, да, 250. А здесь у нас что... 250. Значение силы было 250 силы тяги. И оно во всем этом промежутке, оно что, увеличивалось. И оно, вот то, что я говорил в предыдущем фрагменте, можно было проверить просто по модулю. вот Модуль силы P, поскольку он и к началу промежутка, то есть сила, направленная вверх P, она была больше, чем и сумма силы трения, плюс еще что? Составляющая силы тяжести, то есть сила трения и сила тяжести, составляющая G синус альфа, вместе их сумма была меньше, чем сила P. Поэтому точная эта сила, раз уже была начальная сила, начальная скорость, направленная вверх, к этому моменту V1, то и на всем этом диапазоне времени сила V2 будет увеличиваться. То есть здесь вот речь идет об этом. То есть, вот вы видите, что вот это значение, вот это действие импульса силы P, он больше по модулю, чем вот это 20, Это 30, это 35, есть, чем их суммарная сила. Ну, сейчас речь не об этом, сейчас речь об ошибке. Давайте я, чтобы не отвлекать время, постараюсь разобраться с этим за кадром и поискать, где же арифметическая ошибка у нас скрывается. Или это ошибка у авторов и редакторов книги.